We'll be chilling and having a good, good time Всем привет, ребята, меня зовут Таня и Это очередное видео на моем канале. Ребят, пожалуйста, зацените мой новогодний ролик. Я снимала вместе с дочерью, она у меня очень сильно замерзла, потому что сегодня, вот, правда, сегодня очень холодно. Она говорит, что у нее уже просто руки не чувствую. Так. Ребята, сегодня у нас будет небольшой ролик, мы сегодня с ней пофотографируемся, и вот эту, кстати, идею для фотографий я позаимствовала у одного канала, эту девочку, по-моему, зовут Марина Кера, ей вообще прям вот огромное спасибо за такую идею очень классная. и давайте уже начнем. Спасибо. Короче, ребята, я не знаю, какой будет звук. Я постараюсь говорить громче. Мы снимали, мы посмотрите, пожалуйста, какие получились у нас фотографии. Обязательно, ребят, поддержите нас лайком, потому что мы, мы действительно очень старались. Я старалась, делала эти подарки. Вот почему такая привычка? И очень хорошая. Оставлять все, блин, в последний момент. Было до этого погода хорошая. Падал снежок. Погода была теплая. Вот нет, надо было снимать в мороз. Блин. На улице я минус 22 градуса. У меня уже околел вот этот вот палец. Сейчас пойдем пить горячий чай. Кстати, да, когда мы пошли снимать, <coughs> а, вот весь сценарий, вот то, что я писала, все, короче, он где-то лежит. Я даже не знаю, где-то бумажка. Наверное, где-то здесь. Короче, все пошло вообще не по плану. Опять у меня все экспонтом знаю, сейчас смонтирую. Не знаю, что получится. Но, ну, думаю, будет классно. Так что, ребята, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока-пока.